здравствуйте в эфире школы студии киры и время для лунных вешек или лунного гороскопа с 20 августа по 5 сентября 2021 года август подходит к концу но время погодных аномалий продолжается в одних местах бушуют верховые пожары в других ливни и подтопления любая такая ситуация наносит урон не только природе, но и человеку. И пандемии ковида пока не закончилась. Поэтому, как и ранее, нужно соблюдать осторожно. Выбирать странные города для путешествий, изучив погодные и природные условия. Особенно тщательно выбирать место для отдыха, если планируете отдых с маленькими детьми. Лето заканчивается, отпускники возвращаются домой, и пришла пора планировать трудовую деятельность, ходить в обычный рабочий график. Но так еще хочется продлить лето, ведь оно такое короткое. В эти дни особенно сильно чувствительные люди ощущают влияние Луны. Впереди последнее летнее полнолуние. Оно для многих будет особенным. Кто-то пройдет его легко, а кто-то будет подвержен эмоциональным всплескам и раздражительности. И у многих проявится пессонность лунатизм. Полнолуние 22 августа произойдет в знаке Водолей и станет самым мощным днем августа. Этот день хорош для загадывания желаний. В школе студии КИры Соболь 22 августа пройдет практикум «Зачин желаний». Подробнее о практике зачины желаний в полнолуние расскажем 21 августа. А 22 августа уже проведем подарочную практику в телеграм-чате Киры Соболь. Поделимся секретами, как правильно загадать сокровенные желания, чтобы оно сбылось. Проведите небольшую подготовку к данному сакральному действию. Наведите дома порядок. Протрите пыль на полках, помойте тщательно посуду, поменяйте постельное белье, постирайте его, наведите относительный порядок в шкафах и на кухне. Перед действием примите душ, наденьте чистую одежду, окропите дом святой водой и прозвоните валдайским колокольчиком. После этого возьмите ручку и тетрадь и запишите несколько сокровенных и сильных своих желаний. Из списка желаний выберите от одного до трех желаний. И именно на них нужно будет направить все свои силы и энергию. Подробнее о практике вы узнаете в чате Телеграм. Важные дни в августе. С 22 по 25 августа дни полнолуния. Сохраняйте миролюбие не поддавайтесь на агрессию окружающих людей не проявляйте и сами агрессию в отношении окружающих полнолуние высокий риск аварий катастроф травм будьте осторожны с бытовыми приборами открытым огнем кипятком и электричеством 29 августа потрясающий чистый день энергетические емки это день орехового спаса и день успения пресвятой Богородец. и это 21 лунный день день откровений мировых законов и природной мудрости. в этот день сильны интуиция и дар предвидения могут быть вещи и сны в этот день читайте духовные книги проводите медитации духовные практики знания свои используйте только во благо 2 сентября. Будьте осторожны. Портальный день, день обольщений и иллюзий. Не суетитесь в этот день, откажитесь от любой активности и ненужных встреч. Рекомендованы отдых, пост. 5 августа. День негативный, опасный, травматичный. Отследите события этого дня, а также свои мысли, чувства. Рекомендованы духовные и физические практики очищения, пост и по силам аскезу. В сфере здоровья После полнолуния идет отток сил, энергии, могут быть перепады настроения, можно пить успокоительные отвары, зеленые или фруктовые травяные чаи. Обратите внимание на все органы ЖКТ. Могут быть обострения, калиты, воспаление прямой кишки. Проработайте свое внутреннее состояние. Подумайте, что вас раздражает, что не устраивает. И в первую очередь проработайте свой ближний круг общения. Прекратите общение с токсичными людьми. Можно делать легкие растяжки. Прогулки полезны и нужны. В сфере любви идет подготовка к школе. Уделите внимание психологическому состоянию своих детей. Поговорите с ними о школе. Узнайте их настрой на учебу. Помогите им перестроиться с отдыха на учебу и новые достижения. Проводите семейные посиделки, прогулки. Используйте дни для совместных разговоров, семейных застолей Хороший период для развития хобби. Встречи с друзьями единомышленников проводите духовные практики направленные не только на личные достижения но и на создание благоприятной ментальной сферы здоровья любви и достатка всех людей в окружающем нас мире В сфере денег продумайте свои задумки и план корректируйте их цыплят по осени считают а вы готовы через пару недель посчитать все свои потери и приобретения. Прибыль за 9 месяцев года. Хороший период для небольших покупок. Также будьте осторожны при покупке бытовой техники, кухонных комбайнов, микроволновок, пылесосов, новых гаджетов. Изучайте все плюсы и минусы каждого предложения. 14 сентября мы отмечаем индик. Подготовьтесь к этому дню. В этот день можно избавиться от самого сложного негатива и препятствий, а также провести обряды на выправление всех сверх и вопросов жизни. Этим периодом правит руна Треба. В славянском рунном алфавите символизирует букву Т. Основные смыслы – воин, жертва, твердость духа. Значение этой славянской руны – это руна воина-странника. Пилигрима, мастера, который шествует по дороге жизни и жизненных испытаний главному достижению аллатырю. Это руна соблюдения мировых законов и установления своих правил, требований, если нужно, и жертв. В жизни законов и правила не нарушают. Именно их соблюдение, тщательное изучение исследований им ведет к победе, к новым достижениям и новым планам и идеям. Однако, каждая игра жизни, достижение победы подразумевают соперничество, сражение, соревнования, войну. Преодоление трудностей, проблем, раздражений, преград, цели, распределение сил, их трата, достижения, умения, необходимость – вот главные слова, определяющие символику руны треба. Треба схоже по значению со скандинавской руной Эйваз. В северных сказах есть такое предание, когда боги поймали фернира-волка, влекущего за собой Рагнарог, конец мира. Нужно было наложить на звери крепкие путы для защиты от его силы и действий. Однако сделать это можно было только хитрой, обещая ферниру, что боги только испытают путы и потом снимут их. Тюр положил волку в пасть в свою руку, как залог обещанного. Путы были наложены, однако не сняты, и фернир откусил руку Тюру. Этой ценой была достигнута победа над хаосом и продолжение мира. Особенно неизбежное отношение в жертву чего-либо и подразумевают и вас, и треба. Однако непростое жертвоприношение, а принесение в жертву самого главного, самого себя. Воин духа светлым огнем такой жертвы побеждает оковы сознания и находит путь к алатырю, дарующему силу и знание. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале КИры Соболь. Следите за новостями, принимайте участие. в кругах мастеров, классах мастеров, практикумах. Всего доброго, до свидания.